Как обещал я сегодня хочу поснимать для вас новый видеоролик какой-нибудь интересный который бы вам друзья понравился нет вот так вот скажем обязательно понравился ну и надеюсь я алкаш и жека хотя не знаю алкаш я или нет наверное лосось не ядец такой вот распиздяй распиздяй жека для вас сегодня решил поснимать э, видосик. Э, видите, какая у меня ложка из крутая, она мне досталась, друзья, от бабушки. Да-да, вам не послышалось, от моей родной бабульки, которой уже нет в живых. Но вот, вот это вот ее наследие осталось, ложка. Иногда я могу постучать себе этой ложкой по обуви, по своей, слышите, пустой голове.